А по закону Российской Федерации они могут подать э, в пять вузов на три направления в каждой.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 Контрактный приказ на зачисление на контрактную форму обучения. Трансляция стрима прошла на нескольких онлайн-площадках. Запись программы доступна на сайте телеканала Универ ТВ и нашем YouTube-канале. Повтор стрима смотрите в субботу на телеканале Универ ТВ. Камиль Гемоздинов, Универньюз.